Встречайте и приветствуйте мисс Ся Синьюнь. Юнь! Ну что ж, дамы и господа, всем здравствуйте! От лица Международного бизнес колледжа Фахо, я рада всех приветствовать. онлайн семинар, посвящен экспериментам по нашей продукции. 那么, 通过上一期, на прошлых онлайн-семинарах мистер Лоу и мисс Ван Фан очень интересно рассказывали вам путем экспериментальных различных методов о возможностях нашей продукции. После чего мы получили очень большое количество благодарных, очень приятных отзывов от наших партнеров, а также большую заинтересованность в использовании иных видов продукции. Потому что многие, оказывается, не до конца знают о всех преимущественных, о всех таких замечательных функциях э, нашей продукции. Поэтому э, мы уверены, что очень большое количество партнеров хочет как можно больше узнать и ближе познакомиться с возможностями и компонентами, которые входят в нашу продукцию. Поэтому сегодня мы будем проводить эксперименты ä, с ä, продукцией, которая ä, является хитом, которая является невероятно популярной и пользуется большой любовью ä, во всем мире. А, что еще интересно, а, данные виды продукции это как раз таки а, те самые виды, которыми а, обычно мы пользуемся ежедневно в повседневной жизни. Ну, например, это гель для душа, а, также это смягчающий шампунь или защитная зубная паста. Я уверена, что каждый день вы, так же, как и я, просыпаясь, вставая с постели, первым делом идете чистить зубы для того, чтобы 呃, защитить наши зубы и избавить 呃, полость рта от неприятного запаха. По утрам ежедневно да, мы чистим зубы, но однако многие замечают, что даже чистя зубы, многие проблемы с зубами до конца не могут разрешиться. Ну, Например, это такие проявления, как зубной флюороз, кариес, атрофия десен, более зубных нервов, а также потеря зубов. Экспертами также отмечается, что в древности люди вообще не использовали зубные пасты, и когда их жизни подходили к концу, зубы оставались часто здоровыми и не выпадали. Однако в наше время, каждый день чистя зубы, уже в 40-50 лет проблемы с их здоровьем начинают проявляться все больше и больше, что влечет к потере зубов в дальнейшем. ]这到底是为什么呢? Итак, какова же причина? 嗯. Эксперты по уходу за зубами главным образом отмечают, что это связано с, глум... с двумя главными факторами. Первый фактор ⁇ это неправильный уход за зубами. Второй ⁇ это некачественная зубная паста, которая не отвечает своим составам, признанным уровням стандартизации. Uh, говоря о неправильном уходе за зубами, обычно в повседневной жизни, когда мы чистим зубы, движение зубной щеткой осуществляется по горизонтали. Однако с научной точки зрения это uh, способствует повреждению зубной эмали. Также это провоцирует повреждение десен и легко приводит к кровоточивости. То есть основными правильными действиями при чистке зубов они должны осуществляться по вертикали, то есть сверху вниз, снизу вверх. Говоря о некачественной зубной пасте, то, конечно же, мы все понимаем, что она обязательно должна соответствовать необходимым стандартам качества. Каждая зубная паста обязательно должна включать в себя снимающий зубной налет специальные гранулы и связывающие ингредиенты необходимый уровень вязкости. А ягода ,主要 ,主要 ,主要, Поэтому а, данные а, химические состояния, как именно гранулирование и уровень вязкости невероятно важны для качественной зубной пасты. Ягол ягол джон是圆形, Обычно в высококачественных зубных пастах а, специальные гранулы состоят из мелких круглых и овальных частиц. У зубных паст которые не соответствуют стандартам качества uh, обычно специальные гранулированные мелкие частицы не круглые а шероховатые это также очень легко может привести к повреждению поверхности зубов. Ну что ж, дорогие друзья, далее сейчас, путем небольшого эксперимента, мы сможем продемонстрировать вам удивительные качества нашей зубной пасты. У меня сейчас в руках находится зубная паста с кардицепсом This нашей, нашей компании FAHO. Также имеется зубная паста иного e бренда, другой марки. 啊, конечно же мы не собираемся здесь в прямом эфире сейчас порочить качество иных зубных паст и так далее мы просто пытаемся путем эксперимента выявить основные их функции ну что ж, дорогие друзья, давайте сейчас мы с вами представим, как будто чистим зубы и наносим зубную пасту на зубы. Хорошо, вы этот а, Это... а, для... для эксперимента нам понадобится вот такая вот замечательная упаковка, которая, как мне известно, относится к популярной в России экспресс-доставке. Возможно, вы узнали. Итак, сейчас мы представим, как наносим зубную пасту обычно на зубы и проверим, как она воздействует на внешнюю область наших зубов. Итак, на упаковке мы сейчас должны найти гладкое место для нанесения на поверхность зубной пасты и проследим процесс данного нанесения. Итак, с правой стороны от вас мы нанесли зубную пасту корпорации FAHO, с левой стороны паста иной марки. И обычными такими вот легкими действиями мы сейчас Подражаем нанесению зубной пасты на зубы. Well, обычно чистка зубов у нас занимает около 2-3 минут, в среднем. Но нам сейчас не нужно здесь также две 3 минуты прям наносить активно зубную пасту, нам достаточно будет буквально пары секунд. мы, мы Итак, сейчас мы сотрем данную зубную пасту и посмотрим, какое воздействие оказывается на наши зубы. Обратите внимание. вы видите, что не ...我们的表面. Мы можем наглядно видеть, что наша зубная паста при использовании не способна никоим образом повредить зубную эмаль. То есть на месте, где мы ее наносили нету никаких изменений. Также это не повредит наши десна. А а, а другая зубная паста, всего через несколько секунд уже после нанесения, негативно может воздействовать и стирать зубную эмаль. Поэтому... Зубная паста с кардицепсом а, корпорации Фахоу, она отличается своим а, составом компонентов, а далее, конечно же, и качество. Поэтому она очень хорошо оберегает наши зубы. Конечно же, каждая зубная паста должна а, еще дополнительно обязательно хорошо отбеливать и очищать зубы. Поэтому сейчас мы с вами проведем второй эксперимент и посмотрим, каким свойством очищения обладают наши зубные пасты. 茶叶的水，另外一杯是我们的烟丝水。А сейчас я для вас приготовила два стакана с водой, в которые я добавила. В один стакан я добавила чай, а в другой стакан я добавила махорку от сигарет.我们的牙齿为什么会留下色素？就是因为我们长时间的喝茶，还有抽烟，导致我们色素的沉淀。所以的话呢，我们接下来看一下我们牙膏对牙丝、茶叶。 а почему на наших зубах очень часто образуется зубной налет и сами зубы начинают изменять? цвет желтеют или темнеют. Это, конечно же, все связано с тем, что в повседневной жизни мы часто с вами пьем чай, э, пьем также кофе, различного рода газировки и так далее. Помимо всего этого, многие люди курят. Это, конечно же, негативно сказывается на состоянии зубов. Давайте сейчас мы посмотрим, как наши зубные пасты смогут воздействовать на данное состояние. Okay, we'll Итак, воду от чая мы сейчас аккуратненько вылили в другие стаканы, чтобы лепестки нам не мешали. Ну что ж, дорог, дорогие друзья, давайте мы сейчас наглядно проведем данный эксперимент. Посмотрим, какой эффект очищения и отбеливания могут продемонстрировать зубные пасты. В один стакан мы а, добавляем а, зубную пасту с кардицепсом компании Фахо. В другой стакан, который располагается слева от вас, мы добавляем также зубную пасту иной марки. 整个刷牙的一个过程，均匀的搅拌。Итак, после этого мы опять-таки проводим такую же аналогию, когда мы чистим с вами зубы, то есть мы сейчас аккуратненько размешиваем состав зубной пасты.好，大家可以看得到，通过短短的几秒钟，发现我们佛号虫草牙膏很效果非常好，很好的去除我们茶叶留下的茶渍。 Обратите внимание, что а, уже через несколько секунд окрас а, очень резко изменился. Наша зубная паста воздействует более отбеливающий, поэтому цвет изменился на более светлый. Однако другая зубная паста, данный цвет, который был изначально, не смогла отбелить. Поэтому он остался таким же темным. Давайте сейчас проведем еще один эксперимент, который нам демонстрирует изменение цвета и отбеливания. Итак, также готовим с вами а, два прозрачных стеклянных стакана. И на этот раз уже добавляем раствор, который в себе содержал махорки от сигарет. Итак, вы видите, что а, цвет воды также сейчас очень ярко-желтый. Ну что ж, сейчас, дорогие друзья, мы с вами наглядно сможем опять проверить качество отбеливания. В один стакан мы также добавляем с вами зубную пасту корпорации Fajol. Данный стакан располагается от вас с правой стороны. В другой стакан добавляем а, зубную пасту иного БРЕНДА. Опять мы с Вами воспроизводим процесс зубной чистки. Дорогие друзья, обратите, пожалуйста, сейчас на изменение цвета в стакан. Зубная паста корпорации FAHO изменила цвет и сделала его более светлым, более насыщенным. В то время как другая зубная паста данного эффекта не демонстрирует. Поэтому, если среди вас есть любители чая, либо есть люди, которые имеют вредную привычку, такую как курить сигареты, вы можете не переживать, потому что зубная паста Корпорации ФОХО способна защитить, укрепить зубы, а также очистить и вернуть отбеливающий эффект. Многие спрашивают, почему зубная паста Корпорации ФОХО оказывает такой хороший эффект, так как она содержит в себе драгоценные компоненты. Данные компоненты выработаны из экстракта гинура перестанадрезный. Также здесь содержится экстракт кардицепса китайского, помимо всего этого экстракт гриба линжи и экстракт алоэ вер. 虫草当中含有脱氧腺苷，对于我们口腔有很好的一个抗菌消炎的作用。Гардисепский тайский содержит в себе дезоксиадинозин для предотвращения воспаления полости рта.灵芝当中含有三萜类灵芝酸，可以改善我们口腔的血液循环，有利于牙龈炎的一个预防和调理的作用。 Линджи содержит три типа кислоты гонодермы, которая может улучшить кровообращение в полости рта, что полезно для профилактики десен и восстановления после воспаления десен. Экстракт гинуры перистанодрезный сочетает в себе двойную регулирующую функцию. Первое – это остановка кровотечения, второе – это стимулирование кровообращения. Используется в зубной пасте для предотвращения кровоточивости и воспаления десен. <связывание> Поэтому, используя нашу зубную пасту с кардицепсом, мы можем обезопасить и укрепить зубы, освежить дыхание, прекратить кровоточивость десен и придать белизну зубам, защитить зубную эмаль и регулировать микрофлору полости рта. 好,我们对于我们口腔有了很好的一个养护 那么大家肯定会想知道 我们头发该怎么去养护呢? Итак, благодаря экспериментальным методам мы еще раз вспомнили, как важно защищать наши зубы но также, нам необходимо ухаживать и за другими частями тела, например, волосами 我们头发当中含有豐富的角质蛋白主要是让我们头发形成弹性和热度的主要原因 а ведь волос имеет специальный слой, состоящий из рогового белка, что является основной причиной формирования естественных, упругих и сильных волос. Обратите внимание, что при разрушении роговых белков в волосах вызывается при этом сухость, пожелтение волос, сечение кончиков, возникновение перхоти и выпадение волос. Итак, позвольте сейчас вам продемонстрировать, как смягчающий шампунь FAHO может действовать на волосы. Итак, сейчас у нас а, здесь находятся а, замечательные а, смягчающий шампунь корпорации FAHO. Тапай, тапай а, и также мы используем а, шампунь иного бренда. Также для эксперимента нам понадобится два стеклянных прозрачных стакана. Также мы будем с вами использовать а, яйца для эксперимента. Итак, разобьем сейчас а, яйцо и а, выдавим его а, в а, чашу. А, всем также вам наверняка известно, что яичный желток а, содержит в себе большое количество питательных веществ, например, белки. Итак, разбиваем а, еще одно яйцо, и помещаем сам желток а, в стакан. Еще одно яйцо, чтобы желток у нас был а, целым. Вот вы видите, что сейчас два желтка у нас располагаются внутри наших стаканов. Итак, в каждый стакан мы сейчас будем добавлять наши шампуни и посмотрим, какое Воздействие они могут оказывать на белок. Итак, в стакан, который располагается от вас с правой стороны, мы добавляем смягчающий шампунь Фахо. В другой стакан мы добавляем шампунь иного бренда. И также воспроизводим действия, которые мы с вами обычно делаем в душе, а именно массажными действиями а, впитываем на шампунь. Okay. Наша задача сейчас проверить, как процесс впитывания шампуня может влиять на волосы. В данном случае, конечно же, на именно желтках мы а? используем данный пример. Итак, обратите внимание, что сейчас в стакане, в который мы добавляли шампунь иного бренда, произошли изменения дей сам 呃, желток он стал похож на такую вот водную жидкость он стал 啊, очень обратите внимание на стакан в который мы добавляли 呃, шампунь корпорации FAHO. здесь 呃, сам желток преобразовался в более вязкую субстанцию хорошо при этом, обратите внимание, что а, здесь не произошло а, нарушение именно белкового слоя желтка. А, данный эксперимент наглядно нам демонстрирует, что использование шампуня, оказывает очень большое влияние на роговой белок, который находится внутри наших волос. Если шампунь не способен повреждать белковый слой, это говорит о том, что он будет обладать очень хорошей защитой. 啊, в стакан, куда мы добавляли иной шампунь, мы можем видеть да, большие изменения, которые произошли. Это доказывает, что в своем составе шампунь имеет вредные химические компоненты, которые вызывают реакцию, разрушая сам белок. Это значит, что данный шампунь может повредить волосы ну что ж дорогие друзья мы не останавливаемся и давайте сейчас проведем еще один эксперимент и проверим может ли наш шампунь устранять сухость волос и придать им упругость 呃，让我们的王芳老师准备了一下她的一些头发，给大家做一下现场的展示，真材实料。Для того чтобы 啊, мы провели данный эксперимент, в первую очередь должны поблагодарить мисс Ван Фан, что она так 啊, благородно пожертвовала нам 啊, пряди своих волос。好，我们接下来先来看一下没有做养护的头发，它的一个弹力怎么样。 Итак, давайте для начала мы попробуем растянуть волосы и проверить, какой эффект именно упругости, каким он обладает эффектом. Очень легко вы видите, что сухой волос начинает рваться. Также наглядно вот еще на одном примере. Давайте еще поближе, я подведу. Вы видите, что чуть-чуть, буквально, сделав вот такие вот действия, разведя руки в разные стороны, волос очень легко начинает разрываться. Итак, для того чтобы провести эксперимент, мы сейчас будем обволакивать наш волос в капле шампуня. Вот такими вот действиями мы обволакиваем наш волос в капле шампуня компании Fahol. Сейчас мы впитываем волосы необходимые компоненты, которые в себе содержат сам а, шампунь и... А, Проверяем, придает ли это упругости и силы нашим волосам. Также вот такими массажными легкими действиями мы улучшаем качество впитывания. Чтобы а, волос, а, конечно же, полностью впитал, потому что обычно, когда мы с вами а, моем голову, а, моем волосы, мы активно втираем пальцами шампунем наши а, корни волос. А, давайте чуть поболее сделаем данное действие, чтобы наглядно вам продемонстрировать. 他有什么样的一个变化? Итак, давайте посмотрим сейчас, какой эффект оказывает это на волосы. Обратите внимание, ]看到没有? вы видите, а, сила упругости а, изменилась, волосы стали более эластичными. Поэтому данный эксперимент подтверждает, что используя качественную, качественный шампунь, это оказывает универсальную защиту и потрясающий укрепляющий эффект на наши волосы. <соединяемые> Давайте разноцветными лайками еще раз поблагодарим мисс Ванфан за то, что она нам пожертвовала несколько своих волос для научных целей. 好，为什么我们的洗发露有这么好的一个效果呢？是因为它里面含有丰富的一些中药的一些成分和草本植物的成分。Итак, почему же наш шампунь так хорош? Так как он содержит квинтэссенции очень ценных целебных трав китайской медицины.里面含有我们的冬虫夏草、人参、天门冬、五花子等。 в компоненты входят кардицепс китайские, женшень, экстракт свелого, светлого аспаратуса, а также экстракт мыльных орехов. 头发, экстракт женшень содержит сапонины и полисахариды, которые могут уменьшить повреждения волос предотвращают их выпадение, а также питают кончики и повышают прочность волос. Сапиндус uh, мукороси, или как по-другому называется мыльные орехи, это экстракт растения с высокой лекарственной ценностью который имеет антибактериальное действие и эффективно очень против перхоти также восстанавливает поврежденные чешуйки волос и питает слой за слоем кожу головы делая волосы послушными и более яркими. Ну что ж, дорогие друзья, после понимания, каким образом мы должны ухаживать и а, очищать наши волосы, давайте также мы проверим и посмотрим, как мы можем ухаживать за нашей кожей. А, конечно же, для защиты очистки увлажнения кожи мы часто используем гель для душа основная роль геля для душа конечно же заключается в том чтобы очищать кожу очищать поры 啊, всем также известно, что для 啊, достижения лучшего очищающего эффекта в геле для душа добавляются щелочные компоненты. Казалось бы, чем больше в составе щелочи, 啊, тем лучше очищающий эффект но слишком большое количество щелочи может легко повредить нашу кожу многие после использования гели для душа именно с высоким содержанием щелочи часто замечали что это вызывает дискомфорт кожи вызывая зуд воспаление также вызывает различного рода аллергические реакции нашей кожи. И, конечно же, что более опасно при длительном использовании, это может спровоцировать рак кожи. В высококачественных гелях для душа, конечно же, экстракт самого добавления различных компонентов сдерживает воздействие щелочь. Uh, поэтому uh, достаточный уровень uh, именно кислотно-щелочного баланса не повреждает кожу и оказывает очищающий эффект. Итак, дорогие друзья, сейчас мы с вами проведем очередную демонстрацию, чтобы наглядно увидеть, как именно а, гель для душа Фахо и а, гель для душа иного бренда способен очищать и питать нашу кожу. так, с правой стороны от вас находится. А, гель для душа корпорации ФАХО, с левой стороны находится гель для душа иного бренда. Итак, мы для эксперимента возьмем равное количество бутылочек с водой. И добавим в данные бутылочки по капле геля для душа. Закроем крышки, закроем также вторую крышку, после этого мы их стрясем и проверим, какое свойство пенообразования может образовать как раз таки данные гель. Обратите внимание, что в бутылочке, в которую мы добавляли гель для душа корпорации FAHO, пенообразование возникает чуть сильнее. Также обратите внимание на воду, которая находится под самой пеной. И вы заметите как сильно э, изменился цвет воды, как сильно она очистилась. А пайда, добавля, -то. То есть в другой бутылочке вода не такая прозрачная и не такая очищенная. <з neglected> Это говорит о том, что в компонентах геля для душа корпорации ФАХО используются абсолютно природные компоненты, абсолютно безопасные для здоровья, не содержащие различного рода вредных химических веществ. Очень легко способствуют очищению. Ну что ж, давайте еще мы проверим, как может очищать данные Гель для душа нашу кожу. Откроем нашу крышку и используем пену. Мы все знаем, что пена чем больше, тем лучше очищает кожу. Итак, на руке сейчас мы с вами нарисуем линию из помады, а также нарисуем линию одним фломастером. Всем вам также наверняка известно, что для того, чтобы стереть помаду, либо же стереть фломастер, необходимо использовать высококачественные, дорогие косметические средства. Давайте мы сейчас нанесем пену, геля для душа и проверим очистительную способность. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Стираем пену с рук. Еще раз, чтобы вам было лучше нагляднее видно. Вы видите, да, что какой удивительный эффект это демонстрирует. Наверняка вам тоже сейчас захотелось это все проверить. Конечно же, люди абсолютно разного возраста, и дети, и взрослые, и пожилые люди, все это могут также использовать. So Итак, благодаря таким вот небольшим экспериментам мы с вами наглядно сейчас увидели, как а, гель для душа корпорации FAHO может отлично очищать и увлажнять кожу. Конечно же, а, все это говорит о том, что а, имеется большое количество ценных компонентов. 啊, ну что ж, 啊, мы также вам сейчас хотим продемонстрировать 啊, наш замечательный 啊, гель алоэ. 我相信, 如慧大家并不陌生, 啊, гель алоэ, конечно же, 啊, вообще, сам его экстракт 啊, используется 啊, очень... Длительное время, еще вот, с давних времен, люди во всем мире его применяли от различного рода повреждений, да, от царапин, ударов, синяков и воспалений. <кослужки> <кослужки> а, гель, для, а, гель алоя не содержит в себе а, химических а, вредных компонентов, поэтому его действие очень хорошо помогает при различного рода повреждения. Итак, для того, чтобы вам продемонстрировать, сделаем такой вот небольшой эксперимент, нальем воду в два стакана. Далее мы добавим йод в стакан. И продемонстрируем вам 呃, также возможности 呃, антиоксидации 呃, нашего геля алоэ. Итак, дорогие друзья, пожалуйста, посмотрите, после процесса окисления цвет воды изменился. И в стакан мы сейчас с вами добавим гель алоя. Так как гель алоя не имеет именно добавления химикатов, он имеет антиоксидантное воздействие мы должны с Вами на протяжении определенного времени его наносить. 啊, также гель алоэ используется во многих 啊, различных иных методах. Я знаю, что многие друзья в России очень 啊, любят летом Купаться очень любят загорать, и при этом кожа очень легко может сгореть, и это может привести к шелушению кожи и покраснению сильно. Помимо покраснения и шелушения кожи могут также возникнуть различного рода аллергические реакции. 那这个时候如果说你没有很好的选择 可以建议大家使用我们Fall Hall的这个芦荟胶 它可以有效的修复受损的这个细胞对于晒三有很好的一个调理和预防的作用 и если у вас под рукой не находится хорошего средства, вы без проблем можете использовать наш замечательный гель алоя, потому что он очень хорошо оказывает воздействие на восстановление клеток и в то же время возвращает хорошую чувствительность кожи. Также оказывает очень сильное противовоспалительное и стерилизующее действие, помогает, а, от заживления, помогает при заживлении ран. Также если часто у вас возникают проблемы с воспалением кожи, возникновение различного рода а, прыщей, а, различных иных каких-то моментах вы также можете без проблем наносить гель алоя, и он будет очень хорошо воздействовать, улучшая кожу. Помимо всего этого, гель алоя обладает очень сильным а, впитывающим эффектом. помню, что в месяце, я помню, что вот недавно, буквально три месяца назад, одна из знакомых господина Дзяупена очень сильно обожгла руку и она не верила, что гель может помочь при этом. После такого ожога она использовала иные средства, но не могла снизить состояние боли и улучшить качество кожи. После чего специалисты именно бизнес колледжа ФАХО посоветовали ей использовать гель алоэ. После нанесения она заметила, что происходит очень быстрое изменение как цвета кожи, так и улучшение болевых ощущений. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите очень в короткий промежуток времени разрешить ваши вот подобного рода негативные ситуации, не задумываясь, вы можете безопасно использовать гель -алое. Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы посмотрим, какой а, антиоксидантный эффект оказывает гель при окислении. Видите, да, что эффекты очень а, яркие и очень очевидный. Конечно же, в нашей повседневной жизни очень важно использовать а, высококачественные а, продукции. Поэтому продукция корпорации FAHO абсолютно безопасна, очень качественна и может подарить вашей семье и вам в частности, конечно же, здоровую и счастливую жизнь.